вас переключились еще раз всех поздравляем 17 учеников прошли инициацию по традиции побеседуем чтобы перевести эти осозна... тонкие процессы в осознание. начнем с первой ступени 5 учеников прошли у нас первую ступень наталья австрия город вена машите пожалуйста да секундочку так включите пожалуйста звук мы вас видим и скажите как вы себя чувствуете да должен быть слышен. Да-да. как себя чувствуете Прекрасно, я ощущала вот этот поток вот от центра груди mm -hmm. и выше, такое прям как насос какой-то такой, mm -hmm. как будто меня накачивали, накачивали, накачивали, накачивали, вот, вот это я ощущала, тепло, тепло, пульсацию в ладонях, в губах, вот во рту и в груди больше всего. Mm -hmm. Замечательно, все хорошо прошло, поздравляем вас, теперь самое главное Спасибо. практику. Спасибо, Практикуйте. Спасибо. Так, идем дальше. Анна, город Сочи, первая ступень. Анна, машите, пожалуйста. Да, вот видим вас. Включите, пожалуйста, звук, а то не слышно, он выключен. Да, как себя так, чувствуете? Вроде нажала. Да, вот сейчас слышно. Сейчас слышно да. а, спасибо. Не знаю, уместно ли такое сравнение, ощущения были как первый раз перед исповедью в храме. Такое же спокойствие, волнение. Слезы, благодарности и спокойствие. Замечательно. Слезы очень хорошо, потому что это очищение от чего-то, что нужно отпустить. Это очень хороший Именно. такой параметр верного настроя. Вот. Так что, не, когда идут слезы, не сдерживайте на инициации. Очень хорошо. Вот прям вот что ощущаете, пусть оно идет. Хорошо? И покой это тоже хорошо. Да, это замечательно. Практикуйте. Добрый путь. Добрый путь. Поздравляем. Так, идем дальше. Ирина, город Зеленогорск, первая ступень. Ирина. Да, видим вас. И у вас не вижу звука. Скажите что-нибудь. Так, но ну звука у вас нет. Я даже вижу, там такие три, три точечки стоят, когда нет звука. Ну, тогда напишите мне лично, хорошо. У вас так в целом хорошо? Кивните. Да, хорошо. Потом тогда напишите лично. Нет звука. Иногда так бывает. Я даже не знаю, с вашей стороны там какая-то настроечка. Поздравляем. Вас. Поздравляем, практикуйте. Обязательно напишите потом. Так, и Тама, Не, еще двое. Тамара, Эквадор, город Баньяс. Тамара, помашите, пожалуйста. Тамара из Эквадора. Тамара, Тамара. Вот, тамара. Где? Слева. Вот. А, а, вот Тамара. Тамара, я вас сама увидела. Вы не можете. Включите, только, пожалуйста, звук. Вот я вам нажимаю на кнопочку. Вы согласитесь, и он включится. Нажимайте. Не нажали. Еще раз давайте я нажимаю, а вы там на окошко. Так, нет. Давайте еще раз. Обычно он быстренько выходит, не получается. Вообще он интуитивно тоже включается звук. Вот, включился. Как себя чувствуете? Прекрасно. У -у -у. Такое ощущение тихой радости. У -у -у. Хорошо. У вас там ночь, по-моему, да, сейчас? У нас 5 утра. А, 5 утра, ну, замечательно. Хорошо, хорошо, поздравляем вас, практикуйте. Поздравляем вас. Спасибо. Там добрый путь. Так, и еще Надежда, город Красноярск. Так, только Надежда на WhatsApp была и что-то, видимо, сорвалось, я так понимаю. Ну, напишет лично. Надежда, надеюсь, все хорошо. Переходим ко второй ступени. Шесть учеников прошли вторую ступень. Гузель, город э, не город, Башкортостан, я себе отметила. Гузель, вы здесь? Помашите, пожалуйста. Да, увидела. Включите, пожалуйста, звук на кнопочку. Да. Как себя чувствуете? Ну вообще хорошо. Я в прошлый раз слезы и такое то А в этот раз прям не хватало воздуха. Угу. Ну, разрешайте себе Тут дышать, да. разрешайте себе. Воздуха много вокруг, пожалуйста, не используйте его. Дышите полной <с грудью. Разрешите. Что-то Только возможностей, прям голова кругом. This meeting is being recorded. Не знаю, откуда это, что это. Ну хорошо, наблюдайте, практикуйте. Могу ли я вообще это я могу это делать? Это я вообще. Это у меня так получится, что ли? Просто, да. Просто <связано> нет, нет, <связано> ну, да, нет никакого «я». Вот «я» уберите, и все у вас получится. <связано> Практикуйте новый уровень, важный. Да. Когда начнете практику, вы, у вас все это как бы уляжется. И э, разрешайте себе больше возможностей. Это большая э, распространенная, так сказать, программка у многих людей не разрешать себе больше. Она такая фоновая, мы ее не осознаем, часто родовая. Разрешайте, да, то есть разрешайте быть волшебством, возможно, быть тому, все. да, во что вы раньше, возможно, слышали все время, что невозможно. Вот, ну, расширяйте свое, свои возможности, так сказать. Инструменты Спасибо. есть, практикуйте. Да. Поздравляем вас. Поздравляем. Да. Так, дальше. Спасибо. Елена, город Ижевск, вторая ступень. Елена, угу, вижу вас. Включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Здравствуйте, меня Здравствуйте, слышно? Слышно, слышно. слышно. Да. Знаете, мощнейший, мощнейший поток был в этот раз. Жар прям такой вот в ладошках и в ступнях. И вот до сих пор прямо в ступнях и в ладошках это ощущается. Mm -hmm. То есть очень, такие ощущения, очень приятно. Спасибо вам, благодарю. Хорошо, то, что в ступнях вообще замечательно. Вторая ступень. Ощутили, да, на второй ступени работа идет, с, да, с чакрами, да, с да, да, стопы. Да. И это хорошо, что вы прочувствовали. Замечательно. Спасибо, Спасибо что поделились, добрый. практикуйте. В добрый путь. Да, в добрый Спасибо, путь. Да. Так, идем дальше. Наталья, Франция, город Монпелье. Вторая ступень. Да, видим вас. Включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Здравствуйте, Леди, Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, все. А, ну, я-то плачу неделю, поэтому у меня слезы льются потоком. Я, во-первых, хотела поблагодарить Михаила. Спасибо за очистку, которая была в прошлое воскресенье. Я ее тоже прородала. Это хорошо. Это прям очищение, прям замечательно. У меня... Я не знаю, что я отпускаю. Я что-то точно отпускаю. С Богом. Пусть идет. Сегодня интересные были ощущения, у меня было напряжение в ступнях, и правая рука у меня тряслась, я не знаю почему, вот, и мне очень понравилась чистка, я прям с нетерпением жду, когда я смогу уже это делать, и чистку пространства, и чистку себя, пока я, конечно, с ужасом об этом думаю, потому что там много информации кажется. кажется. Вот. Да, кажется. Да, да, я, я, да, я понимаю, что когда мы что-то не знаем, то кажется, что этого очень много. Вот. Хочу вас поблагодарить за то, что у меня есть теперь такой инструмент, который реально э, помогает. И я, правду призываю Рейки достаточно часто э, со мной э, наслаждаться э, любым моментом этой жизни и когда больно и когда радостно и когда в общем, много, много событий происходит вот не знаю у меня много эмоций просто и вот слезы они об этом говорят выражайте Спасибо. их да выражайте как можете это ваши эмоции эмоции момента как вы сказали да и много чего как вы говорите нужно отпустить хотя может быть и немного в моменте в моменте нужно немного и принять также да. и принять тоже нужно немного Просто вот примите да, этот и... момент, проживите его. И я начала проявляться, mm -hmm. это тоже правда, что я начала проявляться. Не задумываясь о том, как это отражается на других, я просто проявляюсь в том, что вот, мне хочется в данный момент. Mm -hmm. Замечательно. Спасибо. Спасибо, Спасибо. что поделились. Слезы – это очень хорошо. Еще раз подчеркиваю, когда чистку делаете, когда проходите чистку, когда инициации – это очень хороший показатель верного настроя, потому что еще же многие держатся за все свое старое. Надо же это отпускать. Не все еще готовы. А вот э, слезы – это готовность отпустить, пойти в новое, обновленное, очищенное. А вот, чистка, она у вас, когда научитесь, она у вас в 15-20 минут уместится. Так что все, впереди всегда вначале кажется, что это не так, а потом вы мне напишите, что это так обязательно. Да. И не торопитесь, <р comfortable> всему свое время. Просто okay. расслабьтесь, проживайте именно свою жизнь. Да, Для тех, кто... Благодарю. Особенно для новичков поясню, что у нас чистка начинается со второй ступени, очень мощная, и каждым этапом мы... Расширяем эту чистку. Вот Наталья имела в виду чистку, которая проходила у Михаила, то есть у Михаила есть возможность пройти сразу полную чистку, если у вас есть такое желание, но вы этому потихонечку сами тоже научитесь и сможете это себе проводить, близким проводить. И даже если вы работаете как целитель, даже абсолютно чужим людям проводить, это очень мощный инструмент. В наше время обязательно нужно ему учиться, потому что принцип очищения, он самый базовый в нашей жизни. И на тонком плане очень важно очищаться. Спасибо, Наталья. Практикуйте обязательно. Поддерживайте ту чистку, которую да, мы привели, так сказать, генеральную уборку. Ее в любом случае нужно поддерживать. Вот. И... Удачи вам. Идем дальше. Юлия, город Чехов, вторая ступень. Юлия, машите, пожалуйста, вас много, чтобы я обратила на вас взгляд. Юлия, или может уже не с нами, в чате кто-то писал. Нет, хорошо, тогда лично пишите. А вот Юлия машет, может быть звук не сразу идет. Включите, пожалуйста, звук на кнопочку. Да, как себя чувствуете? Да, здравствуйте. здравствуйте. Отлично. Чувствую себя в первой ступени, когда была инициация, было какое-то напряжение, прям дискомфорт, везде теле. Uh -huh. Не знаю почему, а сейчас я прям так расслабилась, и руки огнем горели, и тело такое все расслабленное, и ноги прям расслабленные, я даже их перестала чувствовать в какой-то момент. Вот. Поэтому вообще самочувствую прекрасно, мысли были вообще замечательные. И очень, очень, очень рада, что я теперь на второй ступени, не нечистка мне прям очень хочется побыстрее начать. Вот, очень интересно, что же там дальше ждет? Замечательно. Вот. Спасибо, что поделились. Практикуйте. Добрый путь на новом Спасибо. уровне. <свят> так, Светлана. Псковская область, вторая ступень. Светлана, да, видим вас. Включите, пожалуйста, звук. На кнопочку там. Я вот нажимаю. Да, да, как себя чувствуете? Да, да слышно. Спасибо большое, благодарю. Мне очень понравилось, потому что мне есть с чем сравнивать. Я проходила первую ступень не у вас, и у меня было четыре инициации, то есть я два раза первую ступень проходила канала проходила и я просто я даже не знаю как это передать я чувствовала все символы то есть когда начали uh, Михаил начал называть символы я прямо их чувствовала прям чувствовала как они прорисовываются и для меня это было просто то есть для меня это как новый уровень видения uh, uh -huh. uh, по ощущениям могу сказать что um, очень было uh, много мураш uh -huh. прям они так бегали uh, и а, еще, когда вот от руки каналы, тоже Михаил на силы, символы, а, они у меня тоже отвлекались, то есть у меня есть кармический канал. Mm -hmm. вот. И когда Михаил называл, а, ну, вроде бы я как-то не в вашей школе, да, проходила этот канал, но он прямо сразу так, раз символы, два символа, я говорю, о, мои любимые. Mm -hmm. Вот, то есть ощущения а, потрясающие, очень легкие, а, очень сильные. И ну, я в восторге, прям в восторге, у меня тоже слезки были, вот, это было потрясающе, правда, потрясающе, огромное вам спасибо, вот, я тоже с нетерпением жду чистку, у, -у, -у. А у меня прям тоже, когда я сказала, что вот, ну, знакомым, что я буду владеть чисткой, мне меня такая очередь, а нам почистишь, сначала себе, а потом, а потом вам, Замечательно. так что, благодарю. Круто, рады, рады. Спасибо, что поделились, да, определенный апгрейд, он всегда нужен, важен, так что проходите, практикуйте, здорово, что дошли Поздравляю до такого уровня. Вас. Поздравляем, добрый путь. Спасибо. А, так, и еще Виктория у нас из Светлогорска, но на WhatsApp Виктория была, и я сейчас ее не вижу, что-то с WhatsApp у еще сегодня. Надеюсь, все хорошо. Переходим к третьей ступени, а двое учеников прошли. Алла, Турция, город Тикирова. Угу. Включите, пожалуйста, звук, вижу вас. Да, как себя чувствуете? Секолепно. Угу. Благодарю. А, ну, что я могу сказать? Я, в первую очередь, хочу рассказать про свои ощущения. Наверное, а, в принципе, я не могу сказать, что у меня что-то новое такое пришло на третьей ступени. Поток почувствовал сразу же приятная расслабленность, какое-то легкое покачивание такое, тебя как будто вот приятно качает на волнах. И в момент, когда вот, как Михаил вот он замолчал, да, и я так поняла, И у меня в этот момент перед тем, как озвучить наши имена, да, что мы там третья ступень и все остальное, у нас а, у меня такое ощущение, как будто он вошел в мое поле, я прям вот почувствовала какой-то вход, но это было не физическое, это было свет. Это был как, ну я не знаю, божественный свет, наверное, его так нужно назвать. Белый, прекрасный, льющийся, и он расширился прямо вот из моей груди, и вот как вот бывает, вот взрыв показывает вот этот вот. Большой, объемный такой вот. И вот он ушел далеко-далеко-далеко за границей. И в этот момент в моем теле началась сильная пульсация. Руки пульсировать очень стали сильно. Прям вот, ну, до мурашек. Я обожаю эти ощущения, честно. Я прям... Для меня делать сеансы — это какое-то свое удовольствие, которое ни с чем не сравнимо. То есть, когда ты на первой ступени, да, ты там удивляешься, думаешь, ой, это же волшебно, твой мозг пытается там что-то контролировать, и он такой, ну, такого быть не может, ты такой думаешь, как не может, все, я это сделала. У меня там, например, просто помню, на первой ступени рука болела, и я ее вылечила за сеанс, Круто. и у меня такое, как, -как так, так, так, так, -так" что там выстраивается, думаю, ну как, отпусти свой мозг. Почувствуй свое сердце, почувствуй свои какие-то внутренние ощущения, да. И вот эта вот перенастройка потихонечку, она происходит в твоем теле, когда происходит в твоем сознании. Вторая ступень, да, там уже ну, намного все, конечно, интереснее, там, ощущения твои тоже происходят совершенно по-другому. И ты когда уже начинаешь как-то дистанционно там, да, или ты начинаешь чистку делать, да, это тоже... Не нужно бояться. Единственное, что я сейчас вот на второй ступени слышала, девочек, да? не бойтесь, самое главное, вы не закрываете себя, что я это могу на самом деле. Не я, да, это может. Вы являетесь проводником. Верно. С вами это происходит. Вы являетесь проводником, да, вы просто, это происходит с вами, вы находитесь в этом моменте. И через, это не вы делаете, по сути, это делает божественная сила. И если вы доверитесь этой божественной силе, в вашей жизни начнутся такие изменения. Ну, как бы вот... Ну, я никогда в жизни не думала, что я буду жить э, где-то в другом месте, нигде я родилась. Но со второй ступени это где-то в моем сознании мои страхи, которые они там, да, они ушли. Mm -hmm. То есть они постепенно, постепенно они уходят. И поэтому не ставьте себе ограничения в том, что я могу... Что, я неужели я смогу там что-то делать? Не ставьте вот этот потолок. Делайте, ну, как бы, выше свои эмоции. Я, Наверное. может быть, много времени занимаю, да, сейчас? Нет, на. все, хорошо, тентации, все хорошо, но Просто делитесь. мне так хочется вот этим поделиться. Я сейчас не задумываюсь о том, что я мастерскую ступень получила, что я стала мастером. Зачем? Я, это я, а вот, вот это вот состояние, которое я могу поделиться с другими людьми, да, вот этим вот волшебством или там себя, да, с собой, своей, своей семьей, своей доченькой, своим мужем, своей мамочкой, это вот ничем не сравнить, ничем не заменить, то есть вот, ну, я, я, ну как бы не надо себя выставлять выше высшего сознания. Да, совершенно. То есть вы просто чувствуете. Чувствуйте, любите, проживайте, наслаждайтесь. Я просто вот каждый раз, когда я делаю сеансы, это какое-то вот отдельное наслаждение, что себе, что другим людям. Да, очень верно говорите, да. действительно, да, поток да, да. рейки, он очень приятен. Если вы верно настраиваетесь, убираете все да, предубеждения, да, да, да. то это действительно поток наслаждения, который всегда вы можете включить и быть. Потому ну, что да, вы понимали, да, да. ум включается и выключается. Мысли приходят и уходят. Не контролируйте, да. не боритесь ни с чем, будьте свободны от всего. Да, да, да. Жизнь меняется, ваша в первую очередь. В первую очередь меняетесь вы. Потом меняется какое-то ваше окружение. Как-то люди начинают по-другому. Потому что они конечно, конечно. Получше. Ну, как бы с мамой стали... Э, немножко конфликтовали. Были такие вот какие-то притирания. Вот эти вот, да, вот. Ну, я думаю, ну, как бы 50 на 50. У каждого есть какие-то свои проблемы с родственником. И близким родственникам, сам дорогим. Но вот сейчас это как-то все намного спокойнее. Где-то я уже не реагирую. Где-то там... Вот. Почему-то промолчали. Верно, вот. верно. Программы... Расслабились. И мир расслабился. Поэтому, Убрали конечно, программы, да? и вас программы <сас> уже теперь да. не цепляют. Просто невозможно, ну, да, не за да. что зацепить. Когда вы прозрачны, ну, да, да. свободны. Что, Алла, поздравляем, поздравляем вас новым уровнем. Практикуйте, будьте Спасибо. счастливы, рады видеть ваш поток. Момент, чувствуется, что растете. Продолжайте. В том же темпе, в том же духе. Так, еще у нас Яна из города Краснодом прошла третью ступень, но, видимо, по whatsapp там отключилась все. Поздравляем, жду в личный диалог, как прошло все. Еще вот Ирина нам со второй ступени, с которой мы не смогли связаться, не, с первой ступени из написала, что «По рукам бежали мурашки, в ладонях покалывание, состояние спокойствия и радости. Мои домашние животные уснули и прихрапывали замечательно. Мне казалось, что я вас вижу, как будто бы мы сидим рядом. Это вообще замечательно, важно. Mm -hmm. да? Побежали мурашки, ладони стали показывать иголочки. Когда Михаил заговорил на незнакомом мне языке, это символы, Михаил произносил. А вот тогда были мурашки. Хочется практиковать. Да, сразу можно практиковать, конечно. Идем дальше. И у нас еще каналы силы. Четыре ученика прошли. Каналы силы – это обучение. Да, забыла сказать, что на третьей ступени родовые практики у нас. Девятиуровневая защита. Очень мощные практики. Да, то есть доходите до них. С родом, конечно, важно работать. Особенно, если есть какая-то затяжная проблема. Точно там есть какие-то зацепки, крючки. Их нужно развязывать. И каналы силы – это обучение по основным сферам жизни. У нас распределены, распределены они по чакрам. Первая чакра «Финансовый канал силы». У нас сегодня прошла Мария из города Красногорск. Так, Мария, вижу вас. Включите, пожалуйста, звук. Там на кнопочку. Да, как себя чувствуете? Да, чувствую себя прекрасно. Благодарю, Михаил. Благодарю, Лидия. Я очень довольна, и мне очень все приятно. Сама вот эта вся атмосфера невероятная волшебная сейчас расскажу немножечко про свои ощущения да. а, у меня в начале сегодня очень дико болела голова у нас видимо тут снегопад да. очень сильный и мне прям дико болела голова а сейчас я ощущаю что у меня прям просветло просветление такое вот прям отсюда мне легче стало вот. доченька у меня тут изо всех сил пошла, убралась в комнате в этот момент вот, а я целый день просила говорю, уберись, уберись, нет, вот сейчас пошла пока мы все это дело здесь находились, вот. и в моменте когда вот ну, когда вот это все происходило, да, когда говорили мое имя, да, Михаил сказал, мне хотелось вот так вот почему-то крутиться движение вот хотелось делать, поэтому вот так я вас благодарю, очень вообще волшебно все произошло Замечательно. Спасибо, что поделились. Да, практикуйте. Скорее всего, это движение это знаете, первая чакра же очень много энергии. Вообще финансовый канал силы он связан с материей, с огромным количеством энергии. Вот вас все. Двигаться что-то делать это очень хорошо. Теперь практика. Самое главное поздравляем вас! Рада видеть на Вы Давно не приходили. Это хорошо, что пошли дальше. Да, идем дальше. А вторая чакра это целительский канал силы сорок дополнительных символов. Сегодня нет учеников на этот канал. Третья чакра — это эмоционально-творческие темы. Две Татьяны у нас прошли. Так, Татьяна из города Челябинск. Татьяна сразу и четвертую чакру. Да, включите, пожалуйста, звук. Татьяна, две чакры сразу. Как себя чувствуете? Добрый тратить? день. Добрый день, Михаил. Добрый день, Лидия. Благодарю вас. Я, как всегда, кайфовала вообще. Мне так нравится этот поток. Он такой сильный был в этот раз. Прям вообще. У меня форточка открыта, думала, закрыть, не закрыть, по полу как-то прям вот дуло. А когда начался поток, мне так жарко стало, прям мне хотелось вообще везде думала, открыть сейчас, прям вот охладиться. Очень здорово ощущение, и знаете, такие цвета прям были от розового, потом в красный, в фиолетовый, и вот такие вот волны. И знаете, вот как медузы вот плавают вот так вот, вот у меня также цвета приходили. Ну, очень интересное было в этот раз состояние. И когда четвертый, получается, четвертую чакру, когда Михаил да проговаривал на анахату, у меня так сильно загорелись ноги, прям вот снизу от бедра и вот вниз, прям таким жаром, вот такого я вообще никогда не ощущала, вот прям очень сильно прям стало жарить. И знаете, в конце так интересно, я не знаю, надо погуглить, посмотреть, что это за бог. Мне а, в конце пришел, Мы недавно с Гуа уже вернулись. Лидия, я вообще я так хотела, и Михаил с вами так увидеться там. Я только потом узнала, что вы, оказывается, только прилетели. И вот мы там три дня, и я думаю, блин, так хотела вообще у вас повидать. И вот знаете, вот этот храм, где... Как этот бог называется, который вот Поняли? Ну, вообще, Как его зовут? Это, нет, мне кажется, это не калий, это, это вот другой, с такими вот зубами, который... Ну, Тень, спасибо, много, выйди, пожалуйста. 300 миллионов вот. Много, а, я про, много, я, много, я много, просто много, забыла, как его зовут. Я еще разговаривала как раз там с торговцем в Гуа, что он, давай, себя представляет. Ну, я толком не поняла, потому что он на ломаном английском, я на ломаном английском. В общем, пришел, пришел мне вот этот вот силуэт. К чему, я так и не поняла вообще. То есть как, как есть бы третьей чакре, у меня... на третьей чакре эмоции все у нас собраны и вот если вы видели этот образ, во-первых сами подумайте, вам больше всего информации да, будет приходить, но мне как кажется это связано с какой-то, возможно, не прожитой эмоцией, может быть связанной с радостью, с дурачеством таким, знаете, с детскими энергиями какими-то, может быть с какой-то а, еще больше силы эмоции, в том числе далее. Подумайте в эту сторону, возможно, это так. Угу. Да. Но Благодарю то, вас и... еще раз. <связывая> <Да>. Очень приятно. <связывая> то, что ощутили энергию мощную, где бедра, скорее всего, были блоки на третьей, на четвертой чакры они прошли, и вы ощутили, что вот этот поток пошел, более сильно ощутили. Вот, так что ну, замечательно. Практикуйте, практикуйте. Спасибо, что поделились. Поздравляю. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Добрый путь на новом уровне. Так, еще третью чакру у нас прошла Татьяна из города Санкт-Петербург. Татьяна, вы еще с нами? Да, включите, пожалуйста, звук. Татьяна сразу еще четвертую, нет, ничего, не четверт, пятую чакру прошла. Да. Включили? Да. Как себя да. чувствуете? Ой, да чувствую себя прекрасно. Мне очень вообще нравится проходить у вас инициации. Я всегда получаю огромное удовольствие. Но у меня было такое видение, что сначала такой розовый цвет, почему-то это черный, как бы дым вот вверх уходил. У -у -у -у. А потом все прикатилось, все было розовое, Менялись там цветок. Вот именно какой-то цветок мне все казалось. Вот, и очень горели, были тяжелые ладошки, и горела верхняя часть у меня, голова особенно. Mm -hmm. Так все прекрасно. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо. Ну, процессы какие-то проходят, да. Uh, у вас же пятая чакра, пятая чакра – это кармический канал, и третья чакра такие очень, можно сказать, янские, mm -hmm. много чего там нужно проработать. Возможно, если дым видели, что-то очищалось, отпускайте освобождайтесь от этого всего, потому что на, в третьей чакре прям вот непрожитые эмоции очень, ну, может быть, вот это вот, особенно в женском теле сложно достаточно может проживаться. Пятая чакра тоже. Размышляйте, работайте с этим, и э, если во время инициации где-то ощутили дискомфорт, туда больше внимания, тело подсказывает, там есть блок, надо поработать. А да, главное, что вы сейчас чувствуете? Да, это самое главное. Спасибо, что поделились, практикуйте. Так, дальше четвертую чакру мы упомянули. Это духовный канал силы. Пятая чакра, кармический канал силы. Шестая чакра работа с тонкой информацией, с диагностикой, с биолокацией. На эти все каналы у нас нет. А еще вот на пятую чакру к нам пришла еще Полина из города Озерск. Полина, вижу вас. Включите, пожалуйста, звук. Да, как mm -hmm. себя чувствуете? Рады вас. Как слушать? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Благодарю вас, Михаил Види. Очень давно не была у вас на инициациях. Была долгожданная с вами встреча. По ощущениям все прекрасно. Мой любимый поток рейки. Поначалу ломила спину, как всегда, на всех инициациях. Ну, такое обычное почему-то у меня дело. Видимо, какие-то блоки уходили с этой болью. Вот, потом пришли уже какие-то более приятные ощущения. И... На пятой чакре вот э, необычно то, что меня пробило очень сильно на слезы, То mm есть -hmm. на всех предыдущих инициациях. Это было так, по чуть-чуть, лайтово. в этот раз прям какой-то мощный такой был поток. Ну, видимо, тоже очищение, да, как вы говорите. Вот, так все очень замечательно, благодарю вас. Рады быть полезными. Да, пятая чакра тоже очень серьезная, да, то есть все что... Мы говорим, нам говорят и что мы не сказали, что нам не сказали <свят> ожидания какие-то и так далее, да, очень хорошо, что поплакали, отпустили это все, обновились, поразмышляйте еще над этим, тело не случайно так реагировало, да, и по теме, может быть, речи, питания. Да, то есть в меркурианские все темы тоже посмотрите, как Меркурий связан с пятой чакрой, говорю вам как астрологу. Вот. Так что в добрый путь, на новом уровне очень важный канал. Здорово, что дошли Подобили. практикуйте. Да. Так, ну, по каналам все. Договорю, что у нас есть еще чакра Атлант. Это очищение очень сложных программ, очень глубоких. И седьмая чакра, канал Любим. Вот такая у нас вся схема. Всех поздравляем. На этом завершаем нашу встречу. Не прощаемся. Мы всегда с вами на, э, на связи, в личном диалоге. Если будут вопросы по изученному материалу, всегда можете написать личный диалог и обязательно получите ответ. Также напоминаю для тех, кто впервые у нас. Каждое воскресенье у нас круг целительства, это поддержка прежде всего нашим ученикам, мы это делаем очень много лет, это безоплатно на благотворительной основе, каждое воскресенье в 12 часов по Москве, присоединяйтесь, участвуйте, сделайте это своей такой полезной привычкой, принимайте этот поток, всегда обозначена какая-то тема, но она все равно с целительством связана, поэтому ставьте будильники, записывайтесь, там очень просто записаться, можно себя записать, близких, кого хотите, и участвуйте, вот, это будет, получается, завтра воскресенье 12 часов по Москве. Также ежедневно в 13 часов у нас идет поддержка мужских энергий. Об этом на платформе обучения есть информация. Ну и во всех соцсетях есть массу полезные, полезных подсказок на каждый день. Обязательно смотрите. Мы стараемся быть максимально вам полезными. И по практике рейки, чтобы были результаты, не забывайте. Сама практика должна быть на регулярной основе и отсутствие от ожиданий. Тогда все получится. На сегодня все, обнимаем всех светом, светом и любовью. любовью, всех благ, до скорых встреч. До свидания, всего, всего доброго, до свидания.